Хотите, чтобы ваша реклама откручивалась максимально эффективно, тогда смотрите это видео до конца, потому что я вам сегодня дам 10 лайфхаков, которые нужно брать во внимание для того, чтобы ваша реклама приносила как можно более лучшие результаты и откручивалась на более дешевом бюджете. Я Елена, я из Латвии, и я приветствую вас на своем YouTube-канале, на котором мы говорим про маркетинг, про рекламу, про продвижение вашего личного бренда или вашего бизнеса в социальных сетях. Я немножко в другой локации объясню почему чуть, чуть попозже а мы с вами начинаем Итак, как я вам уже сказала, есть 10 пунктов, которые я сегодня вам хочу э, дать, э, которые стоит брать во внимание для того, чтобы ваша реклама откручивать как можно более эффективно. Первый пункт будет достаточно банальный, но если вы не будете брать его во внимание, то эффективность вашей рекламы будет гораздо-гораздо ниже. Первое, что вы должны учесть, ваше предложение должно быть актуально для вашей аудитории в данный момент времени. Что это значит? Мы не продаем э, зонтики. Э, дождя зимой да потому что это будет не актуально ну примерно такого вот рода да плюс мы даем хорошее актуальное предложение для вашей аудитории и тут внимание потому что не каждое рекламное предложение может быть актуально для аудитории да как владельцы бизнеса они конечно же начиная бизнес считают что их бизнес самый лучший он нужен абсолютно всем но я могу вас разочаровать что не всегда так происходит и поэтому Придерживаться мнения, что мой бизнес нужен всем, это достаточно глупо. Поэтому первое, что вы должны иметь в виду, делайте актуальное предложение. Потому что Facebook любит, когда люди делают актуальное предложение. Facebook любит, когда на его площадке задерживаются. Поэтому актуальные и нужные людям вещи Facebook будет продвигать за более дешевый бюджет. Поэтому первый пункт – актуальное предложение для рынка на данный момент. Второй момент, понятное и ясное предложение. Что это значит? Кажется тоже банально, но не всегда это банально. В вашей рекламе все должно быть максимально понятно. Люди должны посмотреть на вашу рекламу и четко понимать, что вы хотите им предложить. Я в своем инстаграм-профиле очень часто показываю рекламу, которая прям ну, на самом деле настолько непонятная. То есть вы показываете фотографию одного, подписи нет, и человек не понимает, что ему предлагают. То есть когда вы идете в рекламу, делайте ваше предложение более четким, сформулируйте его, то есть покажите или картинку, покажите или какое-то видео. И делайте понятный офер, чтобы глядя на вашу рекламу, человек точно в одну секунду, три секунды по статистике, да, нужно человек для того, чтобы считать понятность рекламного макета. Так вот, сделайте так, чтобы за три секунды ваше предложение рекламного человека смог оценить, ему было все понятно. Потому что, честно, люди очень не любят, когда им что-то непонятно. Они уходят с площадки, когда им что-то непонятно. Поэтому делайте ваше рекламное предложение максимально понятным для потребителя. Пункт номер третий, пожалуйста, пишите понятные и нужные тезисы вашей аудитории. Что это значит? Например, вы можете даже иногда пробовать рекламу запускать абсолютно на широкую аудиторию. Тесты показывают, что иногда реклама на широкую аудиторию откручивается намного более эффективно. Но что нужно иметь в виду? Вы должны на вашем рекламном макете сделать такие тезисы, чтобы они цепляли необходимую вам аудиторию. Что это значит? Например, вы в рекламе показываете «ты таргетолог из Латвии», и все, вы привлекаете внимание той э, части аудитории, которая вам нужна. То есть, грубо говоря, если это представитель абсолютно другой профессии, и он живет э, совсем тоже в другом месте, он не будет э, обращать внимание на вашу рекламу. Но когда вы точечно обращаетесь к вашему потребителю, то человек сразу же понимает, что это про него, это для него, и мы все люди очень большие эгоисты, мы любим только, чтобы говорили все про нас и о нас, и когда вы выцепляете вот этим рекламным макетом какого-то человека, который вам нужен, то эффективность вашей рекламы будет более... Высокая. Не всегда здесь речь идет про то, что вы рекламным макетом будете цеплять должны какого-то человека определенно. Иногда это речь про какие-то э, боли, про какие-то желания, про какие-то эмоции. Да? То есть неважно, какими моментами вы будете цеплять человека, главное, что вы э, должны обращаться непосредственно к этому человеку. И э, этот человек, глядя на рекламу, должен понимать «О, это для меня». Четвертый пункт, посадочная страница, что это такое, это или сайт, или соцсети, они должны быть логичным продолжением вашей рекламы, то есть нельзя в рекламе делать какой-то кликбейт, да, а на посадочной странице на сайте не иметь продолжения вашей рекламы, да, потому что после такой рекламы, конечно же, люди будут уходить, у них будет непонятка такая, что это такое, зачем, тут, зачем мне рекламируют одно, а я этого не нахожу, да, то есть ваша посадочная Должна быть максимально логично и она должна быть максимально быстро загружаться следовательно проверяйте скорость загрузки вас вашего сайта потому что люди не ждут в основном если а, загрузка сайта не происходит молниеносно то люди конечно же уходят более того если вы а, создаете какой-то сайт то убедитесь что он адаптирован под мобильные телефоны потому что в наше время большинство трафика идет уже через мобильные телефоны да и некрасиво и неправильно когда ваш сайт не адаптирован под мобильную версию поэтому это имейте ввиду 4 пункт а, имеется продолжение вашей рекламы на вашем сайте и пусть оно все быстро очень загружается пятый пункт это все-таки технические настройки а, я Преды предыдущих пунктах сказал, что можно иногда запускать рекламу на широкую аудиторию да, и макетами рекламными сегментировать всех людей, которые вам нужны. Но в целом, если вы а, работаете с большой аудиторией, да, то вы можете создавать а, правильные аудитории, выбирать интересы. То есть вы в, для эффективности вашей рекламы точно так же важны технические настройки в рекламном кабинете. Номер 6, и это тоже, опять-таки, банальная вещь, а, но для того, чтобы реклама откручивалась более эффективно, нужно выбрать правильную рекламную цель на данный момент рекламных целей в рекламном кабинете Facebook 11 в скором времени нам обещают объединить до 6 целей но это будет чуть позже сейчас есть 11 целей и что это значит что в зависимости от того каких целей вы хотите добиться от вашей рекламы такую рекламную цель вы должны выбирать в рекламном кабинете очень обидно когда люди Хотят чего-то от Facebook, но выбирают не ту рекламную цель, и реклама не приносит нужных им результатов. Но это все на самом деле от того, что э, мы, может быть, не всегда знаем, как работает Facebook, но Facebook работает так, что он под каждую рекламную цель находит нам определенных людей. То есть есть люди, которые склонны совершать определенные действия, именно таких э, людей человек, нам Facebook и ищет при э, использовании каждой из этих рекламных целей. Поэтому, пожалуйста, не совершайте такую ошибку как выбор неправильной рекламной цели. Седьмой пункт а, интересный офер. А, офер что это такое? Это какое-то ваше специальное предложение. А, конечно же, этот пункт пересекается с первым пунктом, да, что ваше, ваше в целом предложение должно быть интересно, да. Но офер должен быть а, тоже какой-то в моменте. То есть, что такое офер? Офер можно менять. Это не обязательно, что вы, а, вы можете рекламировать свою компанию и каждый месяц, например, или там, каждую неделю менять офер То есть сегодня вы делаете один плюс один какой-то грубо говоря, За, на следующей неделе вы делаете 2 а, плюс 1 с 20% скидкой. Там. Ну, то есть каждый раз вы должны каким-то образом привлекать внимание вашей аудитории и делать привлекательные офферы. А, помните, что люди не глупы, они все прекрасно знают и понимают, поэтому делайте такие офферы, чтобы они были и вам выгодны, и вашей аудитории тоже были выгодны. Пункт номер восемь – не продавайте в лоб. Не всегда это работает, и иногда, конечно же, да, работает в каких-то узких нишах или когда все и так понятно, тогда это работает, рабочая схема. Но в целом, когда вы пытаетесь людям продать что-то, что они не готовы купить, или что они слышат первый раз в каком-то товаре или услуге, и вы им продаете это, пытаетесь продать сразу же в лоб, это может получить такой, знаете, эффект отторжения. Поэтому не пытайтесь продавать в лоб, а заходите через какие-то полезняшки или, возможно, через какие-то функцию какой-то бесплатной услуги или еще каким-то образом. То есть не пытайтесь продать людям прям сразу же что-то в лоб. А попытайтесь объяснить необходимость в вашем товаре или услуге, и тогда вероятность того, что человек у вас купит, будет намного выше. Девятый пункт. Я его, конечно, думала, включать сюда или нет, но все-таки, да, на эффективность рекламы это все-таки влияет. Не надо запускать рекламу на последние деньги. Опять-таки потому, что... Потому что это так вот не работает. Когда вы думаете, что я сейчас потрачу в рекламу последние 30 евро и заработаю 150, то вероятность того, что это произойдет, очень-очень маленькая. Потому что вы на таком маленьком рекламном бюджете будете реально... Э Тратить очень-очень мало денег. И для Facebook это немножко не так работает. И сюда же мы подгружаем наш десятый пункт, они практически с девятым очень и очень похожи. Я вам говорю: не жмотничайте. Facebook работает так, это проверено на моем опыте. И коллеги делятся, что так работает. Чем больше вы рекламного бюджета даете Facebook, тем более дешевые варианты он вам дает. Что я вам рекомендую делать, если вы хотите, чтобы ваша реклама а, откручивалась более эффективно, но вы, а, предположим, ограничены в каком-то рекламном бюджете. Сделайте так, сделайте хоть конем. Не распределяйте ваш рекламный бюджет равномерно на каждый день месяца, а, а в первые дни потратьте большую часть, дайте Facebook больший бюджет для того, чтобы он быстрее обучился, нашел более вам дешевые результаты. И потом постепенно э, снижайте ваш рекламный бюджет уже так, чтобы его подвести к той цифре, которая вам нужна на протяжении месяца. Но э, жмотничать или запускать рекламу на, на совсем последние деньги э, по опыту тоже скажу малоэффективно, потому что будет приносить или очень дорогие результаты, или вообще не, не принесет результатов, потому что ну это и психологический момент тоже, когда вы что-то ожидаете кладете все яйца в одну коробку и думаете, что вот все сейчас или сейчас, или никогда то, ну по теории вероятности наверное никогда и случится, поэтому не делайте так, давайте рекламные бюджеты побольше, фейсбуку планируйте ваши рекламные бюджеты, закладывайте их в свой бизнес и э, так будет более спокойно, что вы должны понимать, что каждый месяц вы тратите вот столько денег на рекламу когда вы уже посмотрите, пройдет например 2-3 месяца, вы сможете посмотреть в разрезе времени какие рекламные бюджеты вы потратили, с какой вам результат это, это принесло и тогда вы сможете сделать уже оценку насколько эффективно вы потратили эти деньги но э, вот так наверное делать более правильно вот это 10 пунктов по тому, как сделать вашу рекламу более эффективной, я вам сегодня рассказала. Я надеюсь, они будут вам полезны. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие из этих пунктов для вас были новостью или что вы используете в своей каждодневной работе. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, мне будет максимально приятно. И я вам обещала рассказать, почему я нахожусь в таком помещении. Те, кто смотрели мои предыдущие видео, знают, что с 1 ноября я запускаю свой второй поток курса адаптированного под аудиторию или маленькую в целом аудиторию по таргетированной рекламе. Курс очень-очень-очень обширный. Ссылочку с программой и сценами я напишу под видео, если вы живете из Латвии или в какой-то маленькой европейской стране, то в целом вам этот курс может быть очень-очень полезен. И вот это помещение я сняла на ближайшие три недели для того, чтобы записывать свой, свой курс. Поэтому если вдруг вы купите мой курс, то вы будете видеть уроки, записанные в данном помещении. Всем хорошего настроения, мы встретимся с вами на следующей неделе. Всем пока-пока и до встречи!